Друзья, добрый день, <связь> на связи Максим Петров, жарко сегодня на Пхукете, записываю видео, очень интересная тема тут родилась, которую, которую можно обсудить, и думаю, она будет полезной для большинства людей. История из моей собственной жизни, из обучения в аспирантуре. То есть какой мне урок был очень интересный преподнесен, но сначала небольшая предыстория, откуда вообще тема эта всплыла и вспомнилась. Меня сейчас поездки поездке сопровождает фотограф, достаточно талантливый фотограф, на мой взгляд, то есть делает очень классные фотографии классные кадры делает съемку под водой, ну в принципе, если хотите, можете посмотреть в Инстаграме, там большинство фотографий из этой поездки сделаны Мишей. И речь зашла о том, как масштабироваться, что делать, чтобы зарабатывать много, потому что он встречается с девушкой, девушка достаточно амбициозная, хотят переехать в Америку, и когда мы начинаем делать его некий такой разбор, да, то есть, ну, некая моя благодарность в то, что он находится со мной, то, что фотографирует. Я, соответственно, рассказывал, каким образом он может увеличить доход. И вчера вот мы прям уперлись в какой-то определенный момент, да, то есть мы, я начинаю говорить про видение стратегическое. Что такое стратегическое видение, да, то есть, вот если смотреть о том, важности да то есть нужно представлять кто-то там через 10-20 лет что ты кто ты чем ты занимаешься какие у тебя ценности ну то есть берешь там пирамиду DILS да, из NLP и просто по уровням проходишься Исходя из того когда у тебя появляется видение то у тебя тогда появляется основание для составления плана да то есть для постановки промежуточных задач чтобы достичь вот этого вот видения своей идеальной картины И что я заметил, общаясь с человеком, да, то есть он меня просит помочь, он просит меня э, как бы дать совет, когда я начинаю давать советы, меня немножко как, перебивают и начинают какие-то опять технические вопросы решать, тактические, сейчас в моменте, я это не могу, у меня должна быть дорогая камера, чтобы я мог задорого продать свой, свою фотографию, фотосессию. При этом сам прекрасно знает, что он на простые фотографии, простые камеры делает прекраснейшие фотографии. Ну, то есть, есть много определенных установок, убеждений, которые… И самое главное, я понимаю, что есть какой-то подсознательный страх, страх больших денег. Поэтому, наверное, много видео с поездки получается, связанные с тем, как зарабатывать больше денег. Мы говорили о том, что на чем ты концентрируешься, находишься ли ты в стане людей, которые сокращают, доходы, сокращают расходы, увеличивают доходы, или ты находишься в стане людей, которые резко, принципиально увеличивают доходы. Так как я нахожусь в стане во втором, то я о том, как увеличить доходы. Я задаю человеку вопрос, слушай, ну вот давай просто отбрось всю ну, то есть, ерунду, аргументы какие-либо и просто ставим задачу. Через полгода сколько ты сейчас зарабатываешь? Сейчас зарабатываю 3 тысячи долларов в месяц. Я говорю, окей, как сделать так, чтобы ты через полгода зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц? И начинают накидывать определенные варианты и цепляться за каждый вариант, то есть за каждый вариант начинает цепляться, что там так, что не так, что может получиться, что не получится. И в итоге я понимаю, что человека просто упирается в вопрос страха. То есть, во-первых, он не задумывается о том, как очень много увеличить, да, здесь вопрос все-таки в сторону сокращения расходов и незначительного роста доходов. Второе – нет позволения себе большего. Нет позволения себе большего, нет растяжки вот этого ума, про который я тоже в видео рассказывал, какая, как растягивали мой ум, мою, мой уровень нормы в тройке диалога, да, то есть, нет вот этой вот растяжки. Третий момент. Даже когда ты делаешь видение, у тебя есть страх, страх это все получить, страх получить большие деньги, потому что страх, ты не знаешь, что с этими деньгами делать. И вот, когда я это пришел, да, то есть, мне пришло, пришло осознание того, что, скорее всего, речь про это, я рассказал историю, которая у меня была во время обучения в аспирантуре. История заключается в следующем, то есть, когда учишься в аспирантуре, ты ходишь, проходишь курс преподавателя высшей школы, получаешь дополнительное к высшему образованию, то, что ты можешь преподавать в высшей школе, в ВУЗе. И там была психология, педагогика, да, такой предмет. Я еще записался дополнительно на кружок по поводу того, ну, euh... no, психологический кружок, меня пригласили преподавателям. И помню, была история, мы разбились то ли на три, то ли на четыре группы, такие кружки, и надо было решить какую-то там определенную там такую задачку с подковыркой. А и победителем была только одна команда, могла обозначиться только одна команда. Соответственно, мы были разбиты на, на вот эти вот малые группы. В этих малых группах должны были сделать решение, ответить на вопрос этот. Мы пришли к решению, мы ответили на этот вопрос. Получилось так, что по жеребьевке выпало нам последняя очередь выступать, и я такой сижу, у меня ликование. Да? То есть, я понимаю, что люди, которые выступают, ну, группы, которые выступают передо мной, они реально не лучше меня, то есть, не лучше нашей команды, наш ответ более крутой, более компетентный. То есть, более продуманный, более аргументированный. То есть, он реально крутой. И у меня уже внутреннее ликование, все, я чемпион, я приду, сейчас наша команда выиграет этот кубок, этот приз. И то есть, приходит наша очередь выступать, а я после института был такой достаточно стеснительный, боялся публичных выступлений. И получается, ну так как основная идея ответа, она была моей да то есть я понимал, что она как бы правильная, потому что я или знал уже эту концепцию то есть опять сути самой не помню, потому что там была эмоционально важная другая вещь. Вот и получается наша команда выталкивает так из круга из своего да, человека который наименьше сопротивляется по поводу того что он выступать не будет. То есть выталкивает его, он выходит, начинает выступать, и тут я реально начинаю просто обтекать. То есть я понимаю, что он говорит полный бред. То есть он говорит не то, что мы решили, не то, что мы согласовали. То есть он вообще растерянный, да, и, и, и реально получается, что мы сливаем. То есть на моих глазах я вижу, как происходит слив. Тут у меня начинается внутренний саботаж, то есть я понимаю, что мы проигрываем, я понимаю, что мы лучшие, что у нас более правильный ответ, более крутой, более аргументированный. Я начинаю там всячески с... махать руками и говорить «нет, нет, нет, нет, нет, это не решение команды, это его личное, индивидуальное решение, мы на самом деле думаем совершенно по-другому», а что мне преподавательница сказала? «Максим, есть хорошая китайская поговорка». И заключается она в том, что кто-то ест апельсины, кто-то собирает шкорки от апельсинов. Тебе никто не мешал взять ответственность за себя, взять ответственность за команду, выйти и ответить. И ты был бы чемпионом, и ты бы взял и съел свой апельсин. Но если ты сидел и ничего не делал, даже имея правильный ответ, как ты сейчас считаешь. Ты просидел в зоне комфорта, оставайся в ней, но не жалуйся, что у тебя в руках шкорки от апельсинов, а есть его будет кто-то другой. Это очень сильно полосануло по моему самолюбию. И в дальнейшем в своей жизни каждый раз, когда у меня происходит вопрос идти куда-то неизведанное в историю, где я не знаю, какой будет результат, у меня всегда перед выбором вот это вот корка от апельсинов или есть сами апельсины. Сколько раз, друзья, задумайтесь, сколько раз мы видели ситуацию, что вы смотрите какое-то мнение какого-то блогера по какому-то вопросу, не знаю, как вышивать крестиком. Вы знаете, что вы можете обучить проще, быстрее, круче и дешевле крестиком, но вы этого не делаете, потому что вы не знаете, где брать трафик, как записывать видео, как делать монтаж. И то есть, что мы получаем? Мы получаем некую такую озлобленность, то есть, мы смотрим на результаты других людей, которые не умнее нас, не талантливее нас, не красивее нас, то есть, они ни в чем не являются лучше нас. Но они почему-то имеют свое. Они едят апельсины, а мы собираем шкорки от апельсинов, потому что мы не делаем этого простого шага в неизвестность. И это очень хорошая метафора, да, я рекомендую вам применять ее в будущем при оценке своих действий, то есть, что вы делаете в определенный момент времени. Вы получили какую-то информацию, вам сказали, каким образом вы можете поступить, но опять-таки, какой задел прочности вы себе делаете, чтобы идти вперед, да? то есть, вот еще раз вы должны понимать, что каждый раз, если вы откладываете внедрение какой-то информации на потом, вы начинаете очищать апельсины, собирать шкорки от этого апельсина. Очень интересная концепция. Надеюсь, она вам понравится. Берите ее на внедрение. И пусть у вас будет вот эта вот метафора всегда в голове. Да? То есть прям купите апельсин, хороший, сочный, классный апельсин. Почистите его. Рядом сложите шкорочки. Рядом просто разложите по долькам. Да? И посмотрите, что вы хотите взять. Самое главное, из-за того, что очень многие у нас э, собирают шкорки, очень много людей, которые растут быстро, да, у которых нет вот этих вот зашоренности и которые просто идут вперед. Призываю идти вперед, призываю пить апельсиновый сок а, и быть готовым к новым возможностям, к новым вызовам, к новым реальностям. У меня на этом все. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, рекомендуем друзьям посмотреть. На связи был Максим Петров, до свидания вам и удачи.